логически сложно было создать вот такую ультратонкую тонкую линзу угу. которая как контактная лизочка ставится внутрь глаза. как проходит эта операция у нас есть угу. видео сюжет и мы да. покажем Интересно вам вот как это происходит нам сейчас вот если включат запись то мы увидим практически вживую и в онлайне как выполняется операция выполняется она под микроскопом в операционном зале она занимает несколько минут вот практически вот этот сюжет он да. эм, а. как в реальное, в реальное время. время. Чуть да. ускорен незначительно. То есть внутри глаза имплантируется вот тонкая-тонкая такая линзочка, она прячется под угу. рожженную оболочку. Простите, это Где... прям вы оперируете? Да? Это прям я оперирую, да. Выглядит очень красиво, потрясающе. Мы вымываем раствор, на котором мы оперировали. Пациент ничего не чувствует, и дальше зрачок сужается. Линза внутри глаза, она не видна.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 Вдаль смотрит без очков, эм, исправляет все как она недостатки своего. Вот, подбирается она индивидуально да. на до, проходит обследование? До операции. Подбирается до операции, причем она заказывается специальный да. производитель, изготавливает практически ваяет эту линзу под каждого пациента. А, вот так вот. это не да, так, что, что, что раз, два, три, три линзы. Она, она изготавливается да. сложнее, чем те линзы, которые делаются для хирургии катаракты, потому что для хирургии катаракты в целом линза расправляется, и да. она принимает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 с удовольствием, да, у меня есть такие пациенты, которые через десятилетие, вот 30 лет я оперирую, и есть те, которые я оперировала 30 лет назад, и они приходят, надо просто будет извлечь через этот же момент.